Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Дельфинария. Я ваш ведущий Кирилл Алферов, а сегодня со мной дельфинет Евгений Цыганков. Всем привет. Левон Назарян. Здрасте. Катя Зверева. Привет. Лайда Кушнарева. Привет. И Валерий Соболев. Скажи, аминь, Наш сегодняшний выпуск проходит, честно говоря, как обычно, поздно ночью. И мы сегодня будем говорить на всякие разные интересные темы. А начнем мы с... Тарам, а, Ну, в общем, как обычно, мы поговорим про смерть. Нет, на этот раз мы будем говорить не про смерть, а про вечную жизнь. Да? Ура! Лайда, расскажи нам про книгу, которая не очень широко известна в нашей стране, и которая называется «Вечный тук». Сюжет начинается с того, что девочка, дочка людей, которые владеют лесом, решает э, убежать из дома, по короче, пойти погулять в этот лесок, посмотреть там что-то как, ей надоедает обыденная жизнь. И вот она уходит в этот лес, встречает там крутого красавчика, а, который сразу нравится, и... Но она замечает, что он пил воды из источника. И когда он видит, что она это увидела, он вообще, короче, такой пугается и говорит, что он не может ее просто так отпустить. И девочка такая тоже пугается, короче, думает, все, она. Ну, на самом деле он был добрый. И... Потом он вез ее в домик, где были также мама, папа и брат. И они там все весело, клево потусили. И выяснилось в процессе этого, что вот этот красавчик и его семья, они все когда то давно-давно выпили воды из этого источника и перестали стареть. И они хотели сохранить это в тайне, чтобы, ну, потому что последствия будут очень глобальны, если человечество узнает об этом. Причем они не только перестали стареть а их ничего не убивало, они не болели. Путь девочки отследил, короче, такой деловитый чувак-бизнесмен, который то подслушал это все, узнал про источники, решил э, хитростью заполучить к нему доступ и продавать эту воду. Для этого, когда он увидел, что девочку, э, те, те ребятки бессмертно увезли в свой дом, он пошел к ее родителям и сказал, что их дочь похитили, он знает, где она, и за эту информацию он просит продать ему лес. Ну, таким образом родители согласились, чувак пошел в тот домик, э, хотел забрать девочку, но там случилась такая стычка, и бессмертная женщина, она его убила, и поэтому, ну, после этого еще была заварушка, что и в тюрьму посадили, но девочка помогла избежать, вот. И все это семейство было вынуждено переселиться в другое место, чтобы их не преследовали. И при этом парень дал девочке бутылку воды волшебной, которая смерти, и сказала, чтобы она выпила ее, когда исполнится 16 лет. И тогда они поженятся и будут вместе жить вечно. Вот, припевающую. Но девочка, она подумала, что ну, ей не нужна вечная жизнь. Она вылила эту воду на жабу. И жаба была, стала бессмертной, девочка состарилась и умерла, а те чуваки так и жили вечно. Ну еще на эту тему Дисней в 2002 году заснял фильм. Я книжку читал очень давно, я посмотрел недавно фильм. Фильм, в принципе, заснят неплохо. Там есть какие-то минимальные отличия от книги. Там девочки уже ей не 10 лет, а там что-то типа уже 16. Вот у них тоже там завязались какие-то отношения с этим парнем. Она узнала, он ей наконец-то, ну не сразу, потом сказал, что они живут вечно, вот в принципе все то, что вот Лейда рассказывала, но там концовка была сделана немножко по-другому. Он ей не давал бутылку, потому что ну этот источник у них и так в лесу был. Она просто в какой-то момент в фильме пришла и вот просто сидела у этого источника и думала, ну пить или нет, потому что отец семейства, он ее, когда она узнала про это, он значит с ней катался на лодке, вот рассказывал ей, что ты имеешь в виду, что ну наша жизнь она сильно поменялась из-за этого и мы фактически как бы, ну, фактически как не живем, вот, и как бы вот подумай, хорошо, хочешь ли ты вот такой жизни, и вот она сидела вот около этого источника, и из фильма было непонятно, она выпила или нет сразу, и вот потом показывают, это было что-то типа 1910 год, что-то такого рода, то есть давно, или даже может 1800 какой-то, и затем в фильме показывают, как вот этот парень, точно такой же не изменившийся уже в наше время на мотоцикле, едет по городу, подъезжает, вот как раз мы узнаем это место, где был источник, а там источника уже нет, на его месте растет дерево, а вот под деревом могила, и вот там показывают даты, ну, по фильму она там вообще очень много прожила, чуть ли там не то 90, не то чуть ли не 100 лет, по книге там 70, что-то такого рода. Ну и как бы вот такая концовка, в принципе, довольно любопытная, с одной стороны, конечно, ну, грустно, потому что ты понимаешь, что, ты, что он ожидал, ну, как, что он с ней уже не пообщается. То есть он уже до нее не достучится. Вот он, они увиделись там 70 лет назад, и вот все. Но, с другой стороны, это наводит на размышления, что она ну, должна была сделать. И хотя вот Лаида, она, конечно же, сказала, что вы, нет, надо было безусловно выбрать бесконечность. Я как раз, когда посмотрел фильм, на следующий день я ехал на велосипеде и размышлял на эту тему. И вот я представил, что я вот такой ситуации. Я представляю, что я приезжаю домой, э, к своим близким, и я точно знаю, что они все умрут, а я останусь. И я знаю, что я, конечно, могу потом еще кого-то найти, но и они умрут. И я вот в этот момент испытал такое такое чувство такого абсолютного одиночества. Я понял, что если я действительно был бы вот в таких условиях, то тогда я бы никогда не смог... Э, я никогда не смог бы чувствовать себя действительно с кем-то. Я всегда бы чувствовал себя одиноким. Это было бы одиночество, которое не преодолеть ничем. Потому что все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они на самом деле так или иначе связаны и с нашей смертностью, и с тем, что э, нас можно повредить, так скажем. Поэтому если воспринимать это именно в конве этого фильма, то с чисто зрения такой психологической, я понимаю, что э, ну, человек в такой ситуации мог бы быть серьезно несчастлив. Ну вот, я просто вспомнила фильм «Обыкновенное чудо». Там волшебник, которого играет Янковский, он тоже вечный, а вот как раз жена его, она обычный человек, то есть он волшебник. Ну и там тоже вот затрагивается эта тема, что, дескать, вот ты скоро умрешь, а я буду, мне придется одному целую вечность тосковать там по тебе или что-то в этом роде. Я не знаю, мне кажется, если думать о вечной жизни, то реально вот, ну... Надо так, чтобы и близкие, что ли, оставались с тобой люди, например. Либо сделать так, чтобы вообще не было никаких привязанностей. Ну никаких там, в обыкновенном чуде волшебник не особо парится насчет этого. Ну, ну да, там нормально. эта тема не Ну, тем, тем, Там просто эта тема, как бы, ну, это не основная тема. То есть основная эта тема там, вот, блин, как у Абдулов, это, собственно, медведь и принцесса, да, принцесса. А это вот, ну, там вот есть момент такой именно, посвященный вот тому. Не, ну сам факт, что это не показано как какая-то трагедия, просто как констатация факта. Ну да. Окей, Но это, скажем жена умрёт. Это, это добавляет немного романтизма героя Янковского, который, да, который до этого кажется таким э, человеком, который просто играется. Типа вот он ну, играется, да, он волшебник, да, да. он всех придумает, а потом вдруг добавляется какой-то глубины этой героя. Ну да, что у него все таки жизни сахар, и у него, несмотря на то, что он вроде как волшебник, у него тоже не, не все сладко в жизни. Но! Просто мы очень много говорим на эту тему, вот, например, Лаида часто поднимает, да, вот тему жизни и смерти, а, и, опять-таки, я сам, в принципе, и в тот период, когда я был верующим человеком, и, в принципе, сейчас довольно много рефлексирую на тему конечности нашей жизни, но а, здесь есть еще несколько интересных соображений, а именно, если мы берем такую концепцию бессмертия, то мне хотелось бы знать, прежде чем согласиться выпить такой, из такого источника, а, собственно говоря, а что конкретно имеется в виду? Потому что вот, давайте посмотрим, в пределах фильма предполагается, что как бы жизнь всегда земная. Ну то есть ну люди живут, там общество, все понятно, там э, сменяются традиции, культуры. А теперь подумаем чуть-чуть дальше. Что это означает? Это бессмертие, то есть вы остаетесь живыми при любых воздействиях? Если да, то тогда это просто наихудший случай, от которого я тут же отказываюсь. Даже потому что, предполагаем, дальше наше солнце расширяется, условия жизни становятся на земле ну, просто невыносимыми. Все умирают, остаетесь только вы. Вот у вас несколько человек, а может быть, вы вообще один. Вот, дальше планета разваливается, вы оказываетесь висящим просто в космическом пространстве. Делать вам нечего. Вокруг миллиарды световых лет ничего не происходит. Если правильно версия расширяющейся Вселенной, вы будете висеть и дальше. И, скорее всего, даже не сможете никуда лететь. И как э, согласно вот этой версии расширяющейся Вселенной, и, например, э, остывающей Вселенной, то там будут. Просто там миллиарды, миллиардов лет, когда просто ничего не будет происходить. Это уже просто, ну как бы нет. Очень грустно. Да. Я просто вспомнила, мы в школе какой-то фантастический рассказ читали, и там как раз глав, ну герои, они тоже выпили какой то волшебное зелье, которое делает их вечным. Я помню, что у них был риск грубо говоря, попасть в, в раскаленную лаву и то есть, А она потом застывает, и они каким-то чудом избежали возможности то есть, застрять навечно вот в этой лаве, потому что они тоже были бессмертны. Ну да, мне кажется, что вот надо иметь возможность все равно умереть. Да, поэтому, поэтому я бы согласился, быть может быть, я бы задумался, если бы это было бы не бессмертие, а, скажем так, очень сильное здоровье, грубо говоря, если ты хочешь, ты можешь взорвать себя хотя бы. Ну да. Нет, или, например, вообще проблема бессмертия, я читала о ней... Ну, «Вампирские хроники» у Энн Райс. Но у нее правда, «Проблемы бессмертия» рассматривается, как сказать если можно так говорить, психология вампирская. То есть вот они же вроде как тоже вечны, но с определенными ограничениями, они тоже могут... Ну, их можно убить, они могут сами там закончить свое существование. Но там тоже у нее так расписано, прям вот, психология, их размышления. Особенно там есть такой персонаж Клодия, то есть девочка, которую в пять лет превратили в вампира, ее там нашли в каком-то полуразрушенном городе, ну, то есть неё, там был выбор, либо она умрет, либо ее её... либо сделают вампиром. И, собственно, вот так она осталась пятилетней девочкой, по прошествии многих лет, когда у нее уже сознание вроде как сформировалось, она стала взрослой женщиной, у нее вот этот вот Луи, который, собственно, по-моему, и ну, обратил ее в вампира. То есть у них там любовь, но как бы вот этот вот она по-прежнему пятилетняя пятилетняя девочка хотя у нее сознание другое и вот мне интересно лаида ты бы на такое согласилась если бы это был реально единственный шанс остаться пятилетней ну, девочкой конечно если бы других возможностей но было. секса у тебя не будет тебе почему лет, педофиш, ну, ты... есть ну прикинь но вот ты реально так, и, так и не станешь взрослой дев девочкой но mm. это лучше чем смерть не знаю. Не уверен. Я тоже, вот, блин, быть таким... Ну, потом еще, что, что любопытно, что вот этот вот цикл жизни полный... Э, одно дело, когда человек умирает раньше своего времени, у нас есть некое понятие свое время», да, то есть есть какое-то... Если человек ничем не заболевает, если его там не убивают резко, если он просто проживает свой век относительно здоровым, то это может быть такой большой цикл. И нам, мне кажется, как существам, чисто психологически, но ну, все-таки тоже нужно какое-то ощущение завершенности, и когда умер мой дедушка, он умер в 76 лет, мне было легче это перенести, потому что я понимал, что он прожил довольно интересную жизнь. И в принципе, в тот момент, когда он умер, он в принципе как раз завершил много вот каких-то дел своих. И в этом смысле э, это все-таки большая разница, когда человек умирает там, в 30 лет и в 80 лет. Нет, я все-таки не соглашусь. Это состояние человека после смерти одинаково, независимость от того, сколько он успел и не успел всю жизнь. Да, но общество смотрит на такие вещи по-разному. Например, если это если человек в 25 лет умер, все такие, о боже, он такой молодой, а если в 70, все такие, ну блин. Да кого волнует окей. мнение общества? Но тут еще нужно сказать, что человек в этом возрасте, вероятно, уже находится в таком психологическом состоянии, что он может гораздо спокойнее к этому относиться. Это не значит, что он там не боится смерти или что он хочет смерти, но он может к этому относиться гораздо спокойнее. Хотя бы по причине того, что у него сейчас у него становится психика другая, даже из-за физиологических изменений в мозге, к примеру. Я не знаю, но может быть. Вот я бы еще хотела насчет книги сказать «Вечный тук». Там акцент делался на то, что вот эти вот туки, семейство туков бессмертных, и им было как бы скучно жить, потому что они были обычными людьми. Ну, по крайней мере, родители и один из братьев. И вот они как бы заучили все свои действия ежедневные до автоматизма. там Например, вот эта женщина, жена главы семьи, она там рассказывала причесывалась, уже не глядя в зеркало, делала себе прическу, потому что она уже ну, знала, как это делается. И все вот такие обвиненные действия для них стали просто как вот, что-то абсолютно на автомате. И вот все дни они такие однообразные, проводились как бы ну, ни про что. И мне кажется, что и вот, как бы, вот этого служило аргументом в пользу того, что вечная жизнь типа, отстойна. По-моему, это просто из-за того, что люди не умели ей пользоваться. Если ты постоянно изучаешь что-то новое, новые знания, новые навыки приобретаешь, тебе не станет скучно, сколько бы ты этого ни делал, я так думаю. Ну, действительно, у них такая была вечная жизнь, которой не очень-то и хочется, потому что они жили реально обослобленно, они просто существовали... И никак не пользовались своим преимуществом, да, просто, ну... Ну, кстати, в фильме... Они был, жили очень посредственной В фильме было жизни. немножко по-другому. Uh, я вот даже говорю, я давно не читал книгу, в фильме там было о том, что, во-первых, они уже жили там сто с чем-то лет, uh, и они делали что-то активно. Но в какой-то момент, как вот в тот период жизни они ничего не делали, но там и не было показано, что они скучают. В фильме было показано, что они просто не чувствуют времени, что они все делают размеренно, медленно, они что-то там строили, что-то делали мне кажется, тут дело я не знаю, вот как писательница хотела показать хотя мне кажется, что ее мысль была немножко глубже все-таки, я думаю, что ну вот я же говорю, когда я об этом думал и может быть, когда она писала, она тоже об этом думала ну для меня это просто жуткое одиночество то есть ты понимаешь, что все твои отношения с другими людьми, они как бы немножко не наста... скажем так, это все равно, что вот представь, что ты общаешься со своими друзьями, которые являются студентами и вот они учатся, у них сессия а тебя берут и отчисляют да, ты можешь приходить, ты можешь тусить с ними, ты можешь даже вместе с ними приходить ради прикола на экзамен, но тебя уже не касается. И, и, по крайней мере, ты об этом знаешь хорошо. А, люди, они участвуют в экзамене, и для них то настоящее. А тебе, в принципе, все равно. Тебе экзамен не коснется никогда. Тебя никогда, как говорится, не отчислят. Ну, и... у меня и так нет близких людей, можно сказать, на этот момент. Не-не, тут дело не столько в близких людях. А, а, ты сейчас находишься вот как бы в этом колесе жизни. Они чисто теоретически у тебя могут получиться, а самое появится, а самое главное, даже если у тебя не появится ни одного э, человека, сами обстоятельства э, делают тебя причастной ко всему тому, что происходит. Если же ты не умираешь, то ты автоматически выкидываешься из этого колеса жизни. В принципе, тебя больше ничего не волнует вообще. Не знаю, тебя... я все равно себя чувствую обособленность всегда, потому для меня mm. это не проблема. Ну, я, как сказать, тут спорить, наверное, трудно, потому что, ну как, ну не проблема, окей, но для меня это была бы реальная проблема, то есть это было бы ощущение полной непричастности к жизни, невозможности реально разделить с кем-то эту жизнь. Ну, я хочу сказать, что после отчисления еще никто в институт не приходил на экзамен или повидаться. Ну, это метафора. Нет, а... это к тому, что действительно вот ты выпадаешь, просто тебя это перестает волновать. Нет, Ливона не согласна. У нас часто приходили отчисленные потусить со своими друзьями, которые остались учиться. Один, один раз, или... ну два, ну три. Несколько а, раз. Одна девочка о -о -о. много раз приходила. А в целом, конечно, ситуация именно такая, как ее образно обрисовал Кирилл. Да, представь, что ты, ты, ты находишься в университете, тебя отчислили, ты больше там не учишься, но тебе уйти некуда. Вот все, ты в этом университете навсегда. Студенты будут приходить, один год они пришли, ну ты с ними потусила. Потом они ушли, пришел новый курс, новые ребята. Ты с ними снова садишься за, на первую лекцию, сидишь вместе с ними, Прошел второй год, третий, десятый, 325, там 2000, там еще какое-то, и оно так идет, идет, тебя все это не касается. В какой-то момент ты просто выпадешь из жизни полностью. И говорить, что ну я буду каждый раз получать новые навыки. Ну, да, наверное, придется, это как в дне сурка, конечно, можно что-то придумывать. Он тоже пытался выйти, выброситься из этого колеса жизни, но Кстати, тоже в данном контексте есть возможность, чтобы были другие бессмертные люди, почему с ними нельзя общаться, норм. А, как в Горце? Ну, в этой книге-то книге были другие бессмертные люди. А, может быть, можно было бы с ними общаться, если бы их было достаточное количество. Ну, а почему с маленьким количеством? Не норм. И... Вы просто не узнаете друг друга. Не знаю. Трудно сейчас сходу сказать, конечно, Ты же, на У тебя же не будет висеть табличка? Типа, попробуй убей меня. Нет, предположим... В они знали друг друга. Предположим, даже что знаю, что 4 человека или знаю. и все. Ну, они общались как-то. Наверное, именно с ними ты За чувствуешь себя. За вечность тебя эти четыре человека вообще достанут, мне кажется. Смотря какие люди. Если они тоже занимаются самосовершенствованием, то могут не достать. Это говорит Лаида, которая сказала, Лаида. что... Лаида. Лаида. а ладно, допустим, что прошла довольно крупная бесконечность времени, ну, там, предполагаем, там исчисляемые там, тысячелетиями, ты узнала все, что только могла. То есть, вот все, что знали другие люди за этот период времени, ты все узнала сама. И что дальше? Дальше нужно всякие подключаемые модули к мозгу изобретать, чтобы можно было еще больше знаний получить. А, а если ты знаешь уже все, невозможно знать все. Я не, не верю в то, нет, что это конечно процесс Нет, нет, нет, подожди, вот ты знаешь все, что знает человечество, каждый отдельный человек. вот В мире вот ты знаешь то же самое. Ты самый умный человек на этой планете. Ну, вот, о, ты и еще четыре человека. Вы знаете одинаково много всего. И что дальше? Надо исследования новые проводить, и всё равно пролетать новые знания. Не, ну, ну например, знаете, угу. в мультике Футурама вот этот Хьюберт Фармсворд, он же живет там, я не помню, ему лет 160 ну, и по мне так вот это прикольная жизнь, когда у них, я, конечно, понимаю, что это мультика, не жизнь, но все-таки у них все время что-то новое, все время что-то изобретает. Ну, потому что он действующий ученый вроде как, и каждый день у него что-то новое, и еще у него команда, которая тоже привносит каждый день что-то новое. Ну, по-моему, вот если так, то в этом есть какая-то прелесть. Да, в одной из серий за ним смерть приходит там. Нет, а еще есть серия, где он. Он скрыл свой возраст. Дескать, там в каком-то возрасте всех стариков отправляет в какое-то да, да, место вот одно. И они, там, я помню, вытащили его оттуда, когда он уже смирился со своей смертью, и он дальше начал жить бодрячком. Ну, я хотел бы ответить Лаиде. Это может быть где-то частично про этого ученого тоже: что мы многие -то вещи, типа там нужно получать больше знаний, нужно там что-то. Мы их очень часто, они для нас имеют смысл в сравнении с кем-то еще. Ну, то есть, в с окружающими людьми, с социумом. То есть, когда у тебя есть с кем сравнивать. А вот мне кажется, что в такой ситуации, когда ты выпадаешь, тебе как бы будет все равно. Я вот действительно подумал, все-таки, мне кажется, аналогия с университетом прикольная. Вот представь, что ты находишься э, на, скажем, втором году. Какой тебе кайф будет демонстрировать студентам, окружающим тебя, что ты такая умная? Уже никакого. То есть у тебя исчезает стимул э, какого-то соперничества. Какая тебе разница, что там о тебе думают очередные студенты, которые прошли и исчезнут? Э, вот ты одна сидишь такая, изучаешь очередной учебник. Ну как бы, ну да, но к чему ты стремишься уже не очень понятно. Ну, Кирилл, ты что, не понимаешь, что в познании существует самоценность? Не, ну подожди, а почему ты говоришь именно учебник, университет? Просто учебник и университет – это уже те знания, которые в этом мире есть. Это то, что уже какие-то люди, ученые там открыли. А есть же знания, ну, есть ответы, фу, есть вопросы, ответы на которые еще не найдены. Есть там, можно что-то изобретать новое, искать ответы на эти вопросы – и это же вот, если мир не познаваем, то это вообще развлекало Ну, ну целую может быть. здесь вот, это, вот эта идея, в принципе, конечно, я думал об этом, согласен. что реально, чтобы меня удержало, ну, как сказать, чтобы меня сильно мотивировало выпить такую водичку, это первое все-таки, ну, знать, что я могу как-то все-таки прекратить, если захочу, Пусть и большими усилиями какими-то Но второе, что, конечно, вот что мне не нравится в идее смерти Еще что я думаю, блин, я не знаю, что все-таки дальше будет Или там, например, может ученые найдут что-то еще интересное Люди, которые а, умерли, думая о том, что же Земля плоская а, Сколько они интересного пропустили Но они ничего не могли с этим поделать Также и мы, живущие сегодня Вот мы там говорим, вау, расцвет науки А может быть это вообще самое начало и там через, через 300 лет там такое будет, там такое мы узнаем про вселенную, что мы скажем, ёлки-палки. А ну на ну мы этого не скажем уже. Я бы хотел в качестве контраргумента контр тому, что ты про институт говорил. Вот фильм есть же «Человек с земли», где чувак вечный тоже, да? Там главный персонаж. И он просто переезжает с... Он просто не может больше 20-30 лет в одном месте жить, потому что все видят, что он не стареет. И он, типа, путешествует там, ему что-то там около 3000 лет по, по сюжету. И он все 3000 лет ходит туда-сюда, типа, переезжает с места на место, ему вообще нормально. как -то. Ну, мыслимо, что будут люди, которым нормально. В принципе, с этим я не спорю. То есть я говорил именно про свою реакцию, что я ощутил. Не, ну вот как написано в книжке, так бы я не хотела жить вечно. А, ну, есть более интересные варианты. Типа вечно, вечно. жить с родителями, да, что? Вечно жить с родителями, <с <с в избушке, там, строить дом, ну, это очень как-то Не, ну они по, опять-таки, по к фильму они не только это делали, они участвовали во всех там войнах, там один из, брат, из братьев, он прям реально участвовал во всех событиях. А Тут а вот круто участвовать в битве, если ты знаешь, что тебя нельзя убить и получить ну да. это, да, это просто круто. Бедера, а теперь совместим э, несколько ваших гипотез и там, допустим, приложим на, на мою точку зрения, точнее, которая в какой-то степени просто совмещает ваши. Я, в принципе, возможно, хотел бы э, стать вот подобным бессмертным человеком. Тогда бы я э, пошел как э, Алятовый супергерой. Uh, устанавливать uh, ну, там, бороться с uh, неправильными вещами, то есть устанавливать uh, честные. Мужчины теперь не будут носить носков. Ты что, моралфак? Да. Какой ужас. И я бы. А я бы обязательно занимался исследованием и обязательно нашел способ умереть. Сам, даже самому будучи бессмертным и благополучно бы закончил свой век просто очень очень очень растянутый относительно обычных людей. Вот. Ну, очень растянутый, я бы не сказал, знаешь, что да, нет. И, да вот. И... а потом будет тебе вот, вот 999 и думаешь, черт, еще бы тысячу, ещё да? успел. Окей. Okay. 900 лет ВКонтакте просидел вообще. Да, типа, 100 тысяч друзей. Нет, круто на самом деле иметь возможность жить вечно, но при этом иметь возможность умереть тогда, когда ты захочешь. Ну, я еще могу поделиться одной такой картиной, что, ну вот я представил какое-то место, которое мне дорого, какое связано с какими-то воспоминаниями, и я подумал о том, что, в принципе, сейчас вот есть какие-то вещи, которые мы, исходя из нашего понимания мира, можем сказать, например, что если я доживаю до какого-то возраста, например, если я доживаю до 80 лет, э, и вот я буду гулять по парку, где я в свое время, например, гулял со своими родителями, у которых уже к тому времени все шансы, что уже, наверное, не будет, да, то есть, тогда им должно быть уже далеко за 100, 125 лет, ну вот, а, ну или около того, я сейчас вот не посчитаю, но я имею в виду, что вот ты, ты будешь тогда знать, сколько, сколько людей просто исчезли. Вот ты их помнишь, и больше никто не может разделить твои воспоминания вообще. И, в принципе, ну как, мне кажется, что это довольно грустно. Можно ли это преодолеть? Это, конечно, трудно сказать, мне кажется, но... Я знаю, что некоторые пожилые люди, им э, из того, что я слышал, как они рассказывают, и также и в фильмах это изображается, что это, в общем-то, довольно тяжело воспри воспри воспринимать такую жизнь, когда все уже позади, никто не может разделить твои какие-то воспоминания о какой-то хорошей жизни, которая у тебя была. Мне кажется, что этот момент тоже может добавлять к желанию человека уже тоже уйти, как бы последовать за своими друзьями, за своими родными, и таким образом психологически создать ощущение ну причастности к ним. Вопрос, стоит ли дискутировать с людьми, которые представляют различные там, креационизм, еще какие-то верования или религиозные верования, стоит ли это делать, потому что, по идее, это привлекает внимание и к этой точке зрения. То есть, если э, теоретик эволюционной биологии, например, спорит с креационистом, то таким образом, самим фактом спора, как говорят некоторые, он... Э, как, дает какой-то, скажем так, вес креационизму. хотя Ставит по... на одну... Да. Гра... Ну на или, по одну... крайней мере, подразумевает, что, ну, что это стоит того, чтобы с, этим, чтобы с этим вообще считаться. Но этот вопрос часто возникает. Я не помню, поднимали мы его раньше или нет. Но в последнее время я просто очень часто встречался, и я решил обсудить. Я wow. уже просто сама отвечала на этот вопрос, что это полезно для самого себя. Что если ты споришь, грубо говоря, на своей территории ну, по поводу, там, переходных форм или еще чего-то, там, о биогенезе, то они тебе могут задавать кальшизные вопросы, а ты на них еще не знаешь ответа, но благодаря им ты сам себе напоминаешь о, вот, пробелы в знаниях и, собственно, их восполняешь. Ты сам начинаешь лучше ориентироваться в этом вопросе. И в этом смысле я, например, особо не вижу смысла доказывать людям, что, там, Библия — это чепуха, что Бога нет, что, вот, то есть, разбираться в их идеологии, или там, как сказать, в их теме я вот не сильно желаю ну, тратить свое время на это. Я скажу с позиции бывшего мракобеса. Собственно говоря, для меня были полезны все дискуссии и книги, которые я прочитала по этой теме. Ну, то есть, если бы у меня не было вот этой внешней информации, я бы так варила в сам котле и продолжала бы верить в Боженьку и прочее. А теперь я. Настало твое время. Да, совершенно верно. Нам нужно, только не спорить, нам нужно с ними встречаться. Нужно встречаться на, на нейтральной территории, на их территории, на нашей территории. Нужно везде с ними встречаться, нужно помнить важную вещь. В принципе, каждый имеет право на свое собственное мировоззрение, на, свое, на свою собственную точку зрения. Но точка зрения э, людей не равна Все зависит от того, как много фактов... Э, неравноценно. Э, да, неравноценно. Э, как много фактов э, послужили для формирования каждой определенной точки зрения. Э, если это креационист, он должен изложить свои факты. Мы должны подойти с точки зрения науки э, и посмотреть, и убедиться, что креационизм построен лишь на оперировании недостатков э -э, текущей научной теории. Там, допустим, современной синтетической теории эволюции, которая там, имеет свои собственные какие-то уязвимые э -э, моменты только по, там, по, по сравнению с формируемой новой, новой теорией, которая бы обобщила все новые достижения науки. Но ну, это не значит, что креационизм... Э -э, там, имеет какой-то козырь лишь потому, что есть какая-то уязвимая точка, точка у синтетической теории эволюции. Потому что креационизм не формирует достойные альтернативы. Он не, оба, не может обобщить всю совокупность э, тех фактов, которые обобщает современная, на сегодняшний день даже немного устаревшая синтетическая теория эволюции. Также я, я считаю, что нужно использовать их же методы. Они очень умело играют на чувствах. Нам нужно делать то же самое. Не нужно стесняться. Не нужно. Большая часть аудитории не понимает фактов научных. Голые факты, хорошо оформленные, скучные публики. Нужно, Даже хорошо оформленные. А, вот хорошо научно оформленные. Они. Они скучны. То есть правильно, грамотно сформулированные э, с научной терминологией не воспринимаются в основном зрителя, зато идеально воспринимается игра на чувствах э, поэтическое описание э, всяких религиозных э, чувств, переживаний, которые будто бы, будто бы, э, там, объясняют какие-то э, про процессы в природе, либо сейчас происходящие, либо, либо когда-то происходящие. То есть, ну, э, э -э... Валера, попробуй мне эмоционально расписать ништяки науки, которые бы компенсировали отсутствие <Discinda> воображаемого друга в виде Бога, вечной жизни, бессмертной души и всего такого. Печеньки. <Старк> <Старк а наука дала печеньки, потому что раньше печеньек не было. <свят> <свят> вообще -то душа нет. лучше, чем печеньки. <свят> а, а, смотри. Да, но бессмертной души-то нет, а печеньки есть. Да, ну смотри, эмоционально это намного как бы смотри. сильнее, чем любые научные доводы. Смотри. А, с одной стороны, а, тебе а, какой-то мужчина в рясе с бородой а, предлагает Похоже какой-то там вот на, на что-то такое научное э, гипотезу о том, что у тебя есть какая-то душа, какая-то там бессмертная. При этом он как бы не, привод, не приводит никаких э, фактов, в, ко в которых ты можешь убедиться. Он приводит факты, но а, он их неверно интерпретирует. А, э, ну, ну, такое тоже, да, да, действительно, довольно, довольно часто встречается. А с другой стороны, у тебя есть научные данные, что ты, именно ты, потомок тех организмов, которые жили там 100 тысяч лет назад. Тех организмов, которые жили миллион лет назад. Тех организмов, которые жили миллиард лет там назад. И ты соединена со всеми этими организмами непрерывной э, линии предков и потомков ты являешься потомком потомком победителей, которые выжили в естественном отборе, выстояли во, во всех тяготах, которые, э, с которыми встречались твои предки. Не э, очень убедительный аргумент, потому что верующий скажет да, и значит моя вера правильно. Я же действую от победителей. Я вспомнила просто, по-моему, это же Карл Саган рассказывал про то, что мы — это вот пыль взорвавшихся звезд. Ну да. и ну что, я в, рай, я в рай не попаду никогда. Мне... А его нет. Я вообще не понимаю, как можно вы если если ну, Я верила ничего. раньше. А, как можно рассказывать про ну, науку, интересно впаривать. Как раз недавно было выступление Брайана Грина, и я вот говорила о том, что он реально похож на какого-то западного проповедника. Он реально настолько живой, заинтересованно рассказывает о науке, что вот если бы все брали с него пример, я думаю. Я он... считаю, что наука никогда не залечит тех душевных ран, которые помогают залечить а религию. Религия не лечит душевные ну, раны. Она, она хотя ставит, бы... знаешь, заплатку на язву, чтобы эта язва распространялась дальше. О, а наука даже заплатку не может поставить. Нет, да, подождите минуточку. Что такое там религиозная сходка на какой-нибудь службе? Это сеанс плохой массовой психотерапии. Та же самая психология, как бы я к ней пренебрежительно не относился, там, по сравнению с, с фундаментальными, естественно, науками, там, я к ней действительно... Крайне приблизительно отношусь, но это лишь в сравнении, потому что психология дает реальный инструмент для реальной помощи психологической каждому определенному человеку. Намного лучше, чем даже самый лучший священник, который даже Мне не удалось пока найти психолога, а который. Я случайно Фрома. Ну, немножко читала. Попробую немножко. Просто я, например, читала Оши и всякую прочую приблуду ну, похожую, и, грубо говоря, где там, ну, дают типа совета ну, о том, как жить счастливо и просто. Ну, тогда, когда я читал только это, мне казалось, что а, ну да, ну да, все круто, но правда это нифига не работало. Это работало только вот я читаю книжку, и я верю. А потом закрываю книжку и понимаю, что все это херня. А когда я прочитала Фрома, там многие те же самые. Ну, многие мысли повторяются, грубо говоря, но они там расписаны, обоснованы, и ты ко многим вещам в своей жизни, кто же там, к тому, что ты умрешь, к какому-то одиночеству, к отношениям, к любви, ты вообще меняешь кардинально свое отношение, жизнь становится намного легче. Ни один проповедник не сможет поменять твоего отношения к жизни, потому что у него нет такой цели его менять. Потому что, вот реально, если у тебя что-то вызывает, вот, ну, как, проблему там. Ее ну, нужно решать изнутри, грубо говоря, не придумывать себе картинку, что проблемы нет, там что все хорошо, все прекрасно. Надо попробовать поменять отношение вот к чему-то, и все будет хорошо. Ну, я вот тут хочу э, немножко вернуть к теме. Лаидин аргумент хорош тем, что э, ты сейчас говоришь на с точки зрения того, что ты точно знаешь, что этого нет, или по крайней мере ты хорошо убеждена, что этого нет. А люди, которые сидят в зале и слушают дебаты, э, те, которые верят, что это есть. Вот для них, э, вот Валера говорит, что нужно эмоции испытывать. Лайда говорит, что вот что можно сказать от имени науки, чтобы они повелись. Что может быть сильнее эмоций, там э, ощущения вечной жизни и там великого просветления? Да, вот согласна, о чем речь. Абсолютно. Вот в чем вопрос. А вечная жизнь есть? Потому что фу, вся, та же, вся та же материя, из которой мы состоим. Вечная мы, жизнь материю, моего самосознания, блин! Это же ясно, что я это. Ну а рай, подождите, религии-то, по-моему, говорят, что когда мы выходим из тела, это уже как бы не наше самосознание, душа, конечно, сознание нет. Не на, это... нет. Не, не, я имею в виду не нирвану, а рай христианский, допустим. Ничего, я, я, я, я... <кх> Опять же вспомним, что все, что мы знаем, все, что мы умеем, все, что мы помним, все, все, что мы чувствуем, все абсолютно все сопряжено. С работой нашего головного мозга. который Это ты знаешь. Абсолютно материально. И эту замечательную мысль, эти, эти замечательные научные факты, они, их нужно доносить до каждого человека. Не, на самом деле вот этот как раз научный факт лучше оставить на потом. Просто если человеку пытаться привить Не, любовь ну, к науке, лучше отодвинуть вопросы вечной жизни, там еще чего-то там вот как раз того, что нет души, а всю эта деятельность нашего мозга, это, это, ну, это сложно принять религиозному человеку. А надо наоборот показать, что просто заинтересовать его наукой, чтобы он начал интересоваться научными достижениями, там физикой, химией, биологией. Когда ему начнет это интересно, ему уже будет, когда он будет в теме, грубо говоря, тогда ему будет проще принять вот все эти... А я, не, а я не говорил, что я хочу эту, эту тяжелую артиллерию использовать сразу. Но, Конечно, смотрите, я немножко верну еще раз к началу. Просто на самом деле вопрос, мне кажется, сложнее, чем он вот кажется, когда речь идет о том, стоит ли дискутировать, там, например, с креционистами или еще с кем-то. Но все-таки тут как? С одной стороны, вот наука очень много сделала, ну мне кажется, себе неправильного, то что молчала слишком долго. То есть ученые, например, НАСА, например, очень долгое время это они не комментировали вообще какие-то слухи по поводу того что американцы не летали на луну я так думаю что с их точки зрения это было «Чё?». И, ну, представьте люди работали там годами над этим проектом и тут где-то пошла утка что якобы они я думаю даже серьезно восприняли ну, скорее всего да вот. но потом прошло какое-то время прошло там лет 10-15 когда это уже стало ну просто прям чуть ли не культурным феноменом вот тогда они уже стали говорить Появились какие-то обзоры, и то я так и не помню. Были ли конкретно все-таки официальные э, какие-то ответы? По-моему, так и не было. Только разрушители мифов, видео вот, мне понравился аргумент Лаиды, который состоит в том, что мы всегда должны думать о том, кто находится в аудитории. И что в аудитории, кроме именно верующих, э, есть люди, которые сомневаются. И вот благодаря этим дебатам, может быть, некоторые из них э, станут на, ну, на путь рационализма. Хотя... Э, можно сказать, что люди, которые веровали э, или там имели какие-то сомнения, могут услышать проповедника и сказать «О, я вот когда был верующим, то я впервые послушал все эти дебаты. Я, конечно, был поражен тем, насколько, например, э, вот известный, э, как он называется, апологет христианства Уильям Лейн Крейг. Думаю, вообще, вот такой человек, такие у него аргументы. Это я уже потом узнал, что его аргументы, в общем-то, на самом деле ну, там, у него вот этот аргумент Калама, э, существование Бога, что там у Вселенной э, там есть начало, значит, там, ну, в общем, там, я вот сейчас, сейчас сейчас толком не вспомню, хотя на самом деле вот этот аргумент, аргумент Калама, он имеет много проблем, и там есть фундаментальная громаднейшая проблема, вот, э, если как-нибудь будем разбирать, можно поднять эту тему, но тогда мне казалось, что это круто, и когда я слушал его оппонентов, я думал, что ребята вообще даже не понимаете, о чем говорить, он вам об одном, вы там о другом, и получается, что, э, но, но, вот я все это сказал, а я бы на самом деле стал на ту же сторону тех, которые говорят, что все-таки надо дискутировать. Почему? Потому что, первое, мне кажется, что у этих людей и так уже внимание столько, что там лишнее внимание не повредит. Особенно это касается всяких людей. Там мы упоминали, когда про псевдоисторию говорили про Задорнова, там, например, с такими людьми вообще дискутировать, да пожалуйста, они уже и так, так известны, что плюс-минус там какая-то известность им уже ни, ну, ничего не изменит. Зато можно самим получить известность и получить, возможно, как раз аудиторию среди людей, сомневающихся. Ну да, совершенно верно. И потом еще такой момент, что когда ты дискутируешь с этими людьми, то я хотел что-то сказать, но уже забыл. А я созрел чуть-чуть. Я могу сказать, что я делаю. Просто иногда даже вот в реале подходят люди и просят что-то типа консультации по разным вопросам. Это может быть не обязательно вопрос религии или скептицизма, просто человек подходит с таким посылом к тебе, типа, слушай, ты шаришь, а у меня тут проблема, давай, типа, помоги мне решить, вот как-то так. Тогда у меня как бы все силы мобилизуются, я начинаю там думать, как помочь человеку. Но когда человек тебе подходит, типа, а, ты неправильно живешь, у меня есть книжка и сейчас я тебя научу, то у меня как бы не возникает желания его переубеждать. Я считаю, что человек, если он явно сомневается в нем, по нему это видно, здесь никак не ошибешься. А если он не сомневается, то мне свою жизнь неохота тратить как-то на проповедь. Я не считаю себя проповедником ни науки и техники, ни скептицизма. Мне как бы эта часть не особо волнует. Я считаю, что надо помогать конкретным людям, которые к нам близки, как бы мысленно. Если они сомневаются, они отчасти скептики уже. Я бы еще хотела отметить такой момент которые вот неверующие люди или которые не имели глубокой веры вообще полностью не понимают это то что для глубоко верующего человека потеря веры это просто огромная трагедия Серьезно. то есть это практически вот ты считала, что там есть бог вечная жизнь там душа все такое всякие ангелы там тусовочка вот вся такая веселенькая ты конференции конференцию Бога. Да, ну, ты серьезно это все воспринимал, то есть для тебя это был целый мир такой, огромный, там, прекрасный, там ты верил, что можешь попасть в рай, тебе будет там хорошо, все тебя будут любить, и все такое прочее. А потом, когда ты теряешь веру, ты теряешь вот этот огромный мир, и у тебя остается такая вот голая правда, и все. А то, что ты раньше считал, ну, ты ну считал все равно это тоже правдой, вот этот вот а, огромный мир полный там всякой таинственной фигни, оно навсегда тебя покидает. То есть это потеря целого, вот, целой вселенной, на самом деле. Оно так воспринимается. Поэтому люди, они могут цепляться очень сильно за веру, и их трудно переубедить. И я считаю, что это возможно только в случае, если человек будет очень сильно интеллектуально честным с, вами, с собой. Именно для этого... На базе пантеизма необходимо создать буферную зону для людей, чтобы они могли довольно комфортно для себя, психологического комфорта, перейти от библейских фантазий до научной правды. Валера, я бы не пошла в твою церковь с когда была верующей. А я тебе не предлагаю... Мне вот понравилось, что он сказал по а поводу того, какой? что он не стал бы говорить с людьми, которые там считают, что ну, они хотят рассказать, как жить. Вот в этих дебатах есть еще один плюс, э, что это этим самым верующие как бы идут немножко на поводу у научного подхода и, по крайней мере, начинают признавать, что вообще-то надо что-то обосновывать. Да. Э, я тоже э, согласен с этим замечательным тезисом, э, но также я я считаю, что нужно идти в, в том числе к аудитории, которая в принципе как бы верующая. Не нужно их, их переубеждать в, во всех их там, фантазиях. А, вполне достаточно добиться ключевого. Нужно изменять отношение к некоторым моментам... Там, как передовой науки. То есть, например, изучение стволовых клеток застоплялось из-за отношения общества к этой передовой области, и прогресс тормозится именно из-за того, что приходится считаться с мнением людей, которые не понимают вообще данную научную область. Генетики куча проблемы из-за верующих религиозных догматов каких-то. И именно поэтому собственно и нужно идти просвещать. Просвещать не вообще о реальной картине мира, а бороться с невежеством локально, именно по данной тематике. Я хотел добавить еще, что мне кажется, надо показывать просто таким сомневающимся, условно говоря, что не то чтобы Бога нет, это что, зачем тебе эти глупые книжки? Просто показывать, что вот, ну, грубо говоря, в моей жизни Бога нет, у меня все круто. Ну, я так не смогу. В моей жизни Бога нет, мне грустно. Алло. Ну ты никому не говоря об этом, что. Чего это? Что хочу ты говорить? тебя разве. Ну, тогда вообще вопрос в просвещении людей снимается, если ты будешь. Ну, это не просвещение уже, это убеждение. Убеждение людей, да. Да, то есть ты хочешь сказать, что твоя жизнь стала хуже после того, как ты перестала? Ну, она после... неоднозначно в чем-то стало лучше, в чем-то хуже. Но психологическое состояние стало намного более депрессивным. А у меня как было офигенно, так и осталось. Я раз... был верующим. А, ну, я в каком-то детском возрасте, в принципе, в сделал в общем, предположение, нет. А, нет. Нет. а вдруг, а вдруг что-то есть? Я, собственно, с... я с этой мыслью прожил в детстве довольно продолжительный период несколько лет. Да. А, по поводу того, что какие-то депрессники пришли к Лаиде и все такое, я в корне не согласен с этим. Ты что... Она лжет? Ты считаешь, что она лжет? Ты считаешь, что я лжец, как Валера? А, нет, дело не в этом. Не понял? Я поясню для слушателей, что у нас был, я почему то сказал, давний спор. Спор между конкретно Валерой и Лаидой. То есть Лаида считает, что если продвигать какие-то попытки, продвигать науку в какой-то религиозной оболочке, то это ложь. И что Валера в таком случае становится лжецом. Ну, Валера, просто есть идея, я надеюсь, правильно говорю, смешать как бы науку и религию, сделать такую церковь сапиентизмом. А, нет, не смешать, а создать буферную зону, когда э давнее тождество э пантеизма, что Бог есть, есть природа. Природа, в смысле, Вселенная. Преязычество, что там создавать, оно уже есть давно. но все таки это скорее философский пантеизм. И вот именно с этой позиции, собственно, и преподносить людям научные данные, научные достижения, при этом не создавать диссонанс у них у них в головах, и не идти против мема бога, который намного мощнее, чем... Э, так это э, обман. Все наши аргументы. Вот, <свят> вот, Лаиду на тему я говорил. Это не обман, это плавный переход, что сначала есть какой-то конкретный мужик, а потом просто... Ну, э, плавный говоря, переход а природа, а потом она фы, уже не одухотворенная, плавный а переход а просто переход от природа. одного обмана через другой обман. Ну, Нет, истине... это не метод, потому ну, не что истине, человек сам истине. себе создает буферную зону. Я это не за полчаса как бы стал атеистом тоже, это длительный да, вот, был процесс, и разные тоже. вещи отваливались, и менялось отношение к Богу, так что э, а не кажется мне, многие современные, людей. мне кажется, многие современные люди и так являются что-то типа пантеизма, ну, что-то такого рода. Конечно, если спросить конкретного там, э, даже православного христианина, он, может быть, скажет, ну да, я там верю, но когда его начать... Я вот часто разговариваю, что они говорят, ну, Бог проявляется во всем, там, и, ну и так далее что, вот, в общем-то, мне кажется, и так люди воспринимают. Что ересь, с точки зрения православия. Ну это... да, и, ну хотя тоже непонятно, потому что, когда читаешь книги, ну как бы Бог создал все, ну как бы да, ну разве не следует из-за того, что значит вот это все, это как бы типа Он и есть. В общем, балансирует на тонкой грани такого мировоззрения, близкого к деизму, и в то же время эзотерики, которая там почти-чуть проявляется в разных событиях. А, а теперь... Кирилл хочет нам рассказать очень интересную тему. Я с ума с нетерпением жду. Оказывается, в жизни атеистов тоже есть смысл. Ну, смысл, вообще, понятие смысла, мне кажется, очень, ну, немножко не, неясное. Неясное мне понятие вот это, что оно все-таки значит реально. Смысл жизни — это такое очень амбивалентное понятие, если я могу употребить такое слово. Потому что смысл какой-то глобальный это все равно всегда какие-то цели и любой смысл, он в общем-то в каком-то смысле противоположен идее вечной жизни, в конечном счете потому что смысл подразумевает приход какой-то конкретной, какой конкретной цели ну в общем, не знаю, это философские какие-то размышления я в свое время много читал на эту тему как мы до этого уже говорили, я говорил, что я читал Франка у него есть прям целая книжка написана называется «О смысле жизни» Но когда я сам стал перестал быть верующим, то передо мной стала эта проблема вся ну в полный рост. То есть я понял, что стоп, секундочку, то есть все, да, вот это вот все, что у меня есть. Ну и, конечно, было непросто, э но я стал думать о том, а что я вообще могу сделать с этим. Вот, во-первых, я осознал, что я впервые за все это время посмотрел на мир таким, каким он есть, по-настоящему. То есть это был первый раз, вот я за всю жизнь впервые увидел вот, а, значит, вот что я впервые увидел условия задачи, так скажем. А до этого я условия задачи видел искаженными. Если смотреть на это как на задачу, у которой есть какой-то ответ, или может быть ответ. И вот только теперь я могу по-настоящему осмыслять свою жизнь. И это само по себе уже было для меня очень ценно. А, то есть, ну, я понял, что часть счастья состоит в том, что ты понимаешь, что ты ну видишь мир, или, по крайней мере, стараешься увидеть наиболее объективно. А, что за этим кроется? За этим кроется понимание того, что вот все, что ты видишь вокруг, это, ну, я, я начну немножко издалека. Вот представьте представьте себе вот сейчас какую-нибудь звезду большую, да? Или там, ну вот она растет, там взрывается, потом она, может быть, сжимается в черную дыру. Или там какая-нибудь громадная туманность, которая крутится, вертится, потом из нее планеты создаются. И вот все это громадные, громадные массы, расстояния, это куча материи. И вся эта материя вот что-то делает, и она вообще даже не осознает, что она живет. И вместе с тем есть вот мы. Каждый из нас на самом деле вот... Иногда вот я иду просто вот по улице, оглядываюсь вокруг, и я понимаю, что это просто уникальнейший опыт. Это опыт, который, который есть у такого мизерного процента вообще всего, что существует вот в нашей вселенной. Что, ну, про, это, это просто... Ну, в общем-то, неповторимо. И на самом деле это действительно очень прекрасно. А, конечно, когда человек э, ну, живет, когда он здоров относительно, то это тем более, э, это тем более работает. Э, я не буду сейчас говорить про какие-то случаи, когда человек там родился каким-то больным и у него там очень тяжелая жизнь, это все отдельно, какой-то разговор. Э, скажем так, не то что отдельно, но оно имеет отношение, но в этом случае просто контраст меньше. Но вот если вы живете нормальной, хорошей жизнью то мне кажется, что, ну, чтобы, если уж мы говорим про интеллектуальную честность, нужно действительно тогда честности отдавать отчет, что этот опыт, он уникален. И что вся вот эта материя, все эти э, тонны, да, я даже не знаю таких цифр, миллионы, э, миллиардов всех этих э, килограммов, которые там крутятся, они даже не осознают, что они живут. А ты осознаешь, что ты живешь. И э, тот факт, что, ты, что этот опыт, пусть он временный, это как бы с нашей точки зрения, наверное, какой-то минус. Но тем не менее он есть сейчас и ну это уникально. Вот вот то, что все все сложилось и появился мой конкретно, например, мозг, это мизерное просто мизерное. Даже если мы предполагаем, что есть какие-то другие а, вселенные и что в этих вселенных тоже складывается жизнь, все равно даже в этом случае это все равно очень маленький процент всего того, что существует реально. Ну, в своих рассуждениях про звезды, которые не понимают, что они существуют, ты подспудно под существованием понимая, как бы подразумеваешь немножко какую-то личность. Звезды, они не существуют в том смысле, в котором существует наше самосознание. Это ты подразумеваешь личность. Я подразумеваю под существованием просто бытие. Вот просто они есть. Но они этого даже не осознают. А ты осознаешь. Они не есть так, как мы. Ну, а мы они, Нет, я не согласен с этим. Да. Я, они, это, это не материя, а... я, это информация, это мое сознание. Секундочку, секундочку, <клышлен> секундочку. давайте, давайте немножко разграничивать. Когда а... мы говорим про то, что звезда существует, это значит, что она есть, просто что она, что она присутствует, к примеру, во Вселенной, но она этого не осознает. Я, Мне кажется, не очень полезным вот, разделять такие вещи, я информация, нет, ты просто материя, которая себя осознает. <клышлен> вот и все. А... Сразу с точки зрения нервной Ты можешь, конечно, говори, говорить сколько угодно по поводу информации, но эта информация привязана в по, к вполне конкретным структурам, к конкретным импульсам, к конкретным связям. Ты есть совокупность связи в твоем конкретном мозге. Ты есть этот мозг и ничто иное. Смотри, файл на компьютер — это совокупность магнитиков на жестком диске. Некорректные сравнения Абсолютно некорректная, потому что компьютер нереально проще. Нереально проще. Я про сложность не говорю, это просто аналогия. Аналогия Я... неправомощна, не, не право, не потому эмерджентность. что... Эмерджентность! Да, эмерджентность. Вот смотри, если бы каждый конкретный файл... Чёрт, компьютер... это звучало тихо, как тихо, заклинание волшебное. Если, если бы каждый конкретный файл изменял структуру процессора, вот этого компьютера, если бы была жесткая привязанность именно всей совокупности информации или к самой структуре, которая внутри этого компьютера, тогда аналогия была правомощна. До тех пор, пока этого не будет, это хрень. Не, а я бы хотел послушать аналогию, мне кажется, я все равно смогу на нее ответить. Ну, ты сравниваешь, то есть меня, это я, это файл, который записан на каком-то Допустим, на флешке 4 мегабайта. И, и звезду, которая является, допустим, жестким диском на 1 терабайт, на котором нет информации полезной. Почему? Нет, подожди. Стой. На нем случайным образом, э, идеально случайным образом кластеры а, а почему ты считаешь, что а ты не случайным, случайным образом? Образом. Да. А Нет, у меня... Физики, все Информация у меня упорядочена. Нет, а почему Ну, блин, не ну аналогия такая, что... Нет, ну, я, я, я с твоей просто не согласен. Тогда аналогия неправомощна. Нет, еще э, раз неправомощна. Да, я... Ну, предположим, что ты сравниваешь звезду э, с пустой флешкой, а себя с флешкой, на которой записан файл. Ну, хорошо, предположим, что это так. Ну файл это, это, все это равно файл материя это, Файл вообще? это материя. Файл это структура какая-то материя. Это такая, как бы это не Нет. совсем не просто материя. Сейчас это просто материя. Божественному какому-то Сейчас космологи, космологи сейчас просто переворачиваются от этого упрощения структуры. Структура это равно материя Что ты понимаешь под структурой? Приведи мне пример хотя бы одной структуры. Ну просто я как бы действую. Намного более сложные действия могу совершать, чем... Давайте вернемся к структуре. Пример структуры можно, пожалуйста? Какой именно? Ну, ты говоришь, я, я не материя, а структура. Ты можешь привести пример структуры? Я структура материи, то есть а, форма, окей, которую да, я приняла. Ну что? Ну, не солнце, сам... это, Ж... солнце, любая звезда, это тоже структура Там материи. все же не просто так. Но, э, вот и, и по поводу простоты, то есть вспомним, э, как, как умирают звезды и как из... Из довольно легких элементов образуются довольно тяжелые и очень тяжелые элементы. И, по-моему, в этой вот реакции степень сложности, я думаю, не уступает сложности твоего... То есть ты считаешь, что звезда сложнее человека устроена? Понимаешь, это принципиально иные структуры. Да, да, да. Да, структуры напрямую их сравнивать а абсолютно некорректно, потому что это принципиально и ра разные уровни, и размерности, и э процесса, который в них проходит. Нельзя говорить, что один сложнее, а, дру а другой проще. Ну, если бы реально в астрофизике было все так просто, как ты говоришь, Лаида, то все бы давно уже были открыты законы, закономерности. Почему постоянно какие-то новые новости, не знаю, открытия делают ученые? А я глупо, что все просто. Ну, ты сказала, что проще, там все, ну, что это все понятно. Ну, нет, есть туманность и все. Просто считаю, что человек, он... Ну, хорошо, в моем понимании сложность устроен сложнее, чем звезда. Не, ну, что? Человек, а что ну, устро... это дает? Человек устроен мы... сложнее, чем звезда. И мозг это э, самый сложный, известный нам объект. Э, но я все-таки не до конца понимаю, какое возражение относительно ну, моих, э, моих рассуждений. То есть, мои рассуждения состоят просто в том, что мы это все равно материя, это можно называть это структурой материи, ты можно называть это как хочешь, но мы все равно в конечном счете просто материя. Ты говоришь, что звезда не может осознать себя. Но к ней вообще нельзя применять слово осознание, потому что она подразумевает сознание. Только сознание может осознать. Ко всему остальному да, это вообще просто. Это то же самое, что сказать, допустим, зеленый. Нет, я не согласен э -э с этим. Если звезда, если звезда разовьет в себе каким-то механизмом. Uh, просто биологической структуры, у них появился механизм эволюции, который, кстати говоря, звезда, вот когда мы видим взрывающуюся звезду, вот законы, которые управляют этой звездой, эти законы в каком-то смысле uh, содержатся и в нас. Да, то есть это, это, те же, это та же самая Вселенная. И если есть какой-то механизм, который позволил бы таким структурам, как звезды, сформировать очень сложные структуры, которые сами на себя замыкаются, то звезда тоже может ожить. Почему бы и нет? В принципе, у нас нет никаких причин считать, что какое-нибудь тело типа звезды не может сформировать, грубо говоря, разум. Это уже будет причин. не звезда. Ну, это будет... Солярис. Ну да, ну, как, ну, да, это будет не звезда. Но это как бы иными словами, это иго определение. Мне кажется, что я довольно понятно сказал, что если мы считаем, что существует только материя в разных формах, во всей вот есть Вселенная, которая состоит из материи, и мы предположим, мы не знаем этого, но мы предположим, что может быть эта материя существует бесконечно. Она просто существует. И когда совершенно очевидно, что мы, как тоже просто материя, часть этой вселенной, мы одни из немногих существ, скажем так, мы одни из немногих кусков материи, которые осознают, что вообще что-то происходит где-то. Поэтому, ну как, к звезде это неприменимо только потому, что у нее нет такой сложной структуры, которая могла бы это осознать. Весь этот газ летает, он существует в той же мере, что и мы. Он просто этого не осознает. Он У него такая конфигурация, что она не позволяет ему это осознать. А у нас такая конфигурация, что у нас возникает сознание, которое позволяет нам... Ну, это тот же Карл Саган говорил, что э, мы – это способ Вселенной познать себя. Это как бы метафорично красиво сказано. Но если смотреть на ситуацию объективно, вот без метафор, то нам просто повезло. И тот факт, что э, ты смотришь на жизнь вокруг... Может быть, это осознание тебе смысл жизни не принесет. Ну, как смысл жизни? Иным словами, может быть, оно не наполнит твою жизнь какой-то такой радостью и ощущением уникальности. Но, честно говоря, это соображение меня постепенно, ну, как сказать, очень порадовало, потому что я понял, что пусть эта жизнь временна, но зато я объективно, зато я осознаю ее ценность. Причем я осознаю ее на очень глубоком уровне, понимая, что вот, вот этот даже опыт рассказа, вот этого, это ну, просто уникальнейшая вещь, это это вот знаете, как человек, который, который один из там миллиарда попал, все там живут в каких-то ужасных условиях, а он попал в шикарный номер гостиницы, и ему, в общем-то, может быть даже все равно, что принесли в номер не очень вкусную еду, к примеру, и точно так же, ну, э, э, как бы метафорично сказать про то, что наша жизнь не бесконечна, да, она не бесконечна, но тот факт, что она вообще есть, это тако такое уникальное, редкое событие, и мне повезло, что этим, э как бы этим куском материи, осознающим свое существование, оказался именно я. Это круто. Но с того рассуждения, мне кажется, все-таки есть какой-то изъян, и я, по крайней мере, так не воспринимаю эмоциональные твои аргументы. <с jokes> какой-то <с DISCANN2> есть изъян. Да, какой-то есть, я не знаю. Ты должна аргументировать, где именно изъян, какой именно изъян. Изъян в понятиях. Давай, вот. По поводу понятий. Ты говоришь о самосознании. А, а, а что есть ты сама? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Это Спасибо. мое самосознание. Нет, что такое твое самосознание? Я не могу сказать, что это. Не определяю Если понятие. ты не знаешь, что это, как ты можешь а, говорить, что это есть у тебя и нет у кого-то другого. Предмет обсуждения. У нас какой? Ну, смысл сам, самосоз, самосознание что ты есть что ты сама что ты иначе э, иначе получается что ты ты говоришь о чем-то вот вот футуристичном, о чем-то мистическом э, на что я тебе в, в, вполне конкретно сказал что ты есть твой мозг а ты согласна с тем что ты есть твой мозг ну, смотря, что называть моим мозгом. Вот э, твоим мозгом можно назвать вот это вот серое вещество, которое сидит в черепной в коробке. И, и серое и белое. И, котором, и серое и белое. И в котором куча всяких э, электрических штук, которые взаимодействуют. Там Валера рассказывал как раз у нас в одном из э, подкастов, там десятки тысяч, 250 тысяч там на один... По, возможно, ну, да, там, 10, 50, 10, 50, а, 10 50 тысяч 70. связей где-то а. там, вот. на каждый нейрон, нейронов в, в, общем, в мозге в совокупности порядка 70 миллиардов. Громадное количество связей. Сэм Харрис приводил пример, что типа количество связей в человеческом мозге больше, чем количество звезд в обозримой вселенной. И на связи не нейронов, а связи между ними. Вот. Не знаю, насколько точно, но вероятно, очень большое число. Вот, вот это твой мозг. Хорошо, но мой мозг – это не материя, а способ организации материи. Вот этот аргумент, он просто прямо неверен. Твой значит, мозг – это материя. Ну, он же не тождественен просто тем же самым молекулам, которые будут примешаны в случайном порядке. Секундочку. Для того, чтобы быть материей, для этого от того материя что-то или нет это никак не связано оно упорядочено или нет от того что что-то упорядочено это не значит что это не материя смотри Кирилл вот допустим я сдохну, мой труп это же не буду я но это будет тот же как бы те же самые химические элементы точнее это не я буду ну как смотри если я возьму если я возьму какую-нибудь например а вот обычно приводят например, книгу я возьму книгу «Война и мир» обычно приводят в русских дискуссиях, «Война и мир» обычно. Вот беру «Войну и мир» и случайным образом перемешиваю слова в ней. Будет ли это «Война и миром»? Ну нет. Ну и что? И что ты хочешь этим сказать? Я хочу этим сказать, что книга – это не буквы. Книга – это определенное сочетание букв. Вот и мозг – это определенная структура материи. Да, и что? Ну, это тем не менее материя, и что с того? От того, что «Война и мир» – это все равно буквы. Звезда принципиально не имеет этой структуры. К ней, нельзя, к ней нельзя применять понятие, что ей не повезло, что она не понимает, что она существует. К ней нельзя вообще применять такие понятия. Ну и круто же, а не, вот к нам ну можно да. А ты сама-то понимаешь все что, все, что ты предъявляешь, э, как аргумент? Mm. Что звезда чего-то там вот не может. Ты, ты уверен, что ты сама можешь вот это самое? О чем ты говоришь? Ну, ко мне можно применить слова, то, что я там воспринимаю действительность, могу познавать. Ты уверена? Нет, ну, конечно. А почему, а почему ты считаешь, а что, что... есть действительность? Не, я просто не хочу... Я хочу понять, а почему ты говоришь, что ты не к звезде? Я не понимаю, почему. Ты говоришь, что звезде не повезло, что она не может осознавать себя, я а нам говорю, повезло. Что звезде не повезло, я говорю, что нам повезло. А это значит, что кому-то не повезло? Нет. М -м, не совсем. Говорят именно, что вот с нашей точки зрения. Смотри. Снадас, потому что мы, потому что мы являемся материей, которая осознает свое существование, существование Вселенной вообще, это как некое, мы можем на это посмотреть, кто-то может и не смотреть, но можно на это посмотреть как на привилегию. Если, если, если ты посмотришь на это ну, сквозь такую призму, да. А, и когда я говорю о том, что есть материя, которая не осознает, я это могу говорить, потому что я осознаю. То есть ну, я сравниваю себя с чем-то. На фоне остальной материи я могу это сказать. Что в этом не Но так. к остальной материи нельзя применить. Почему? Ну, потому что... Потому что понятие повезло, не повезло, опять же, предполагает какую-то личность. Нет, Нет, подожди, в смысле? Почему? Это просто вероятность. Нет, э, по повезло, не повезло, это ценностная установка. Я согласен. Ну и что? Это, это как повезло не повезло это ценностная установка да ценностной установки присуществляет сколько я понимаю ну людям ну, да. но именно с нашей я согласен что мы говорим с нашей, нашей точки, точки зрения, зрения да. мы не можем Почему рассуждать нет? с точки зрения звезды потому что ну, я вот так видите, даже соз... сказала. Да, у нее нет точки зрения она не может понимать или не понимать. К ней вообще не нужно А зачем так ты сравниваешь и речь, себя, Лаида, ты смотришь и на себя с другой стороны? Да, да, нет, она все про. О том и речь, что звезда даже не может понимать и не понимать. Но мы, когда мы увидели, что понимать или не понимать что-то можно, понимаем, что это, это прикольно. Более того, я даже могу сказать так. Я, я подчеркиваю, может быть, ты немножко пропустил это в моем описании, что я здесь ставлю во главу угла уникальность. То есть ты до этого не существовала. Потом ты существуешь какое-то короткое время, и потом тебя снова не будет. И, и это вот к аргументу того, когда некоторые говорят, что если вы осознали, что жизнь типа заканчивается, почему вы не закончите жизнь самоубийством, потому что жить там э, незачем. Так вот Франк писал, что последовательный атеист должен закончить жизнь самоубийством. Я считаю, что это ерунда, потому что э, мы еще успеем покрутиться неосознанно. То есть большая часть э, существования всей материи – это вот такое неосознанное кручение. И потом иногда какие-то куски материи соберутся вместе, чтобы стать такой организованной материи, которая сможет сама себя осознать. Кто-то может, конечно, сказать, что, вы знаете, мне это все равно не ценно. Я, я заканчиваю жизнь самым убийством. До свидания, ребята. Вот. Но некоторые люди, некоторые люди устроены так, что им жизнь приятна, им она нравится, и они как-то вот смотрят на мир. Им он кажется интересным. Вот с этой точки зрения, когда уже такая ценностная установка есть, а у людей, которые мучаются от завершения жизни, такая ценностная установка просто обязана быть, иначе они бы не мучились. Вот Вот именно для этих людей, я считаю, мой аргумент может сработать. Именно потому, что у них уже есть это осознание. И вот с этой точки зрения... Я им говорю о том, что, ребята, вы знаете, что не, вы имеете прямое отношение к звездам. Ты говоришь, к ним это неприменимо. Это скоро будет применимо по астрономическим меркам Лаида. Это скоро будет применимо ко всем нам, когда мы умрем, и мы превратимся в такую несознающую материю. Поэтому здесь все чисто. Мы сравниваем с тем, что может быть, и с тем, что было до нашего рождения. Какие проблемы? Ну, можно я еще... Я просто хотела... Ну, смотри... По сути-то мы с тобой говорим примерно одно и то же, но по-разному на это смотрим. Просто получается так, что тебе, как я поняла, Кирилл пытается донести ту мысль, что ты должна, как сказать, сказать, ну, радоваться, uh -huh. что ли, или той той идеей, что вот есть огромное количество различных структур организации материи, uh -huh. но именно ты являешься той структурой, которая способна осознавать, анализировать, сравнивать, там чувствовать. В отличие от большинства структур, которые просто существуют и лишены какой-то сознательной деятельности. То есть вот эта мысль должна тебя как-то греть. Но просто я эту мысль Ну вот эти вот слова, в которые обличена эта мысль, они как бы. Я их не воспринимаю просто. Но вот это любопытно, потому что некоторые вещи, которые ты говоришь, у меня создается впечатление, что ты таким несколько мистическим образом смотришь на. А, у меня такой да. период был, на самом деле. Просто, понимаешь, у нас, я думаю, кажд... у всех людей чуть-чуть разное понимание различных слов. Ну, это, конечно. И... Ну, поэтому мы тебе задаем вопросы по поводу определения, чтобы разобраться, а что ж ты конкретно имеешь в виду. Ага. Потому что, в конечном счете, если мы объясним слова, то, ну как, непонимания не будет. Мы да. все равно их объясняем через другие слова. Ужас какой. Ну чем проще словать, им, с алипсизм. их понять. А кстати по поводу разумной жизни в космосе, ну планет есть же книга Лема "Солярис", где рассказывается про разумную планету. Вполне возможно, что где-то такие планеты есть. У Лема был еще намного более крутой рассказик про огненную гусеницу, которая возникла из плазмы. К сожалению, забыл, как он называется. Но там про жизнь звезд как раз. Но если мы считаем, если... Вот современное это понимание сознания, это большое количество, правда, очень большое количество связей, которые замыкаются сами на себя. И что, типа, вот этот вот круговорот, это вот э, вероятно, вероятно это таким образом происходит сознание. И, а это означает, что любая структура, у которой есть какое-то сложное взаимодействие, у нее чисто теоретически может образоваться какое-то сознание. Ну, Наверное, не любая какая-то структура. Ведь у нас мозг не просто любая структура. да? У нас мозг структура, которая имеет какое-то функциональное. В какие, может быть, какие-то определенные свойства отображение чего-то. Отображение окружающего мира. кто узнает. так трудно, конечно, сходу сказать. Но, наверное, я же говорю, мыслимо, что что-то еще тоже может быть. Не только биологическая форма жизни. Какая-то другая структура, которая каким-то образом отображает окружающий мир. Потому что наше сознание, оно все завязано на окружающий мир, на самом деле. Если убрать окружающий мир, сознание будет бессмысленным. Поэтому, если в какой-то звезде есть а, какие-то структуры, которые каким-то образом получают информацию от окружающего мира, и в себя ее берут, и затем передают другим таким же структурам, ну вот, пожалуйста, сознание возникнет. Кстати, насчет всего этого я бы еще хотела высказать странную вещь, которую я за собой заметила насчет Вселенной, вечной жизни, всего такого. Вот, Если я думаю о том, что мое тело, допустим, будет навеки сохранено в одном и том же состоянии, как бы, и все, но не будет разрушаться, но в то же время не буду жить. Для меня это не так страшно, кажется, почему-то как смерть. Хотя вроде бы результат одинаков. Может, потому что здесь какая-то надежда сохраняется на что-то. Подожди, не понял. То есть что тебе хочется? Тело сохраняется, но она уже мертва, как я понимаю. Ну, тело просто сохраняется, но. То есть теоретически его можно вернуть к жизни, но никто этого не делает футурами пролежать тысячу лет, потом разморозиться. Да? Ну, приблизительно. <свят> <свят> буду погибать, молоды. <свят> буду погибать. <свят> ну, тут как раз не будет. Не, ну тогда, получается, остается просто шанс на то, что тебя воскресят, и ты будешь жить вечно. Ну или возродят. сказать. <свят> Естественно, это проще принять, чем тот факт, что вот ты тебя переедет трактор и все тебе конец, тебя просто не будет вообще никак. Ни души, ни тело твое уже потеряет значимость как твое тело. Это просто будет кусок материи для кого-то еда и все. При этом, если уж говорить по поводу надежды, все-таки, конечно, факт остается фактом, что мы ничего не знаем по поводу того... Потому же, там а что там есть рай, да. и... и ты умираешь такой... О -о". Да, ты умираешь такой... упс, А, слушай, такие что-то есть. Поэтому, конечно, но это очень маловероятно И здесь, мне кажется, сильнейший аргумент Это отсутствие Чего-либо до рождения Хотя, да нет, конечно, еще очень Сильный аргумент, это вот этот товарищ Клайв Виринг Который память потерял Вследствие вируса энцефалит Который выил ему Часть мозга, которая за долгосрочную память Отвечает, поэтому у него там От 6 до 30 секунд Вот, и когда ты, конечно, видишь этого человека Ну, какие-то еще мечты про вечную жизнь. ну Ты просто видишь, как вот, вот как, это все равно, что, когда, э, мы там приводили, в пример, компьютер, да, компьютер просто хорошая, многофункциональная система, которая может служить аллегорией. Вот мы можем компьютер разобрать по частям, вытащить из компьютера хард диск, и вот он будет только на оперативной памяти, или там вытащить еще из него видеокарту, у него вообще не будет, изображения, будет только там, будет только дискеты печатаны выдавать и так далее. И вот точно так же здесь в этой ситуации видно, вот как разваливается человек, как ты его по кускам смотришь. Вот как функционирует человек без памяти, а как функционирует человек без того, без всего. И вот такие случаи вот с мозгом, они вот показывают такие вещи. Конечно, как случай клайвиринга, это ну с одной стороны трагическая вещь, с другой стороны, очень показательная, когда ты видишь, как человек, вот у него забрали долгосрочную память, и все нет человека. То есть. Это настолько важнейшая вещь, э, что когда, в общем-то, конечно, человек умирает, ты уже не понимаешь, а что вообще от него может ну, быть. Ну, как я сейчас говорил цитату, может, это даже ты сказала, я не помню. Каждое открытие нейрофизиологии уменьшает, как бы, шансы на вечную жизнь. Ну, я думаю, что это много кто говорил. На самом деле, э, замечательный Фу, ну, ты пример... ты с загробной жизнью имеешь в виду. Замечательный пример, но э, есть еще более распространенный пример, то есть перед любой, ну, или, или почти любой операцией на, на мозге, там, в случае с опухолью или, или, или так далее, или, а, определяет а, как, функциональные области, и, ча и чаще всего это проверяется электродами. А, как известно, эти операции проходят в сознании пациента, и пациента чаще всего просят считать или, или просто говорить, ну, как правило, считать. И при электростимуляции определенной области человек зависает в момент, когда он говорит определенную там, цифру, например, и его мысль останавливается. Вот. На момент вот этой вот электростимуляции человек там зависает на 4... Потом отпускает, и он ре. То есть и время у него все останавливается вот, и ход ход его рассуждения тоже. То есть это и отлично, по-моему, иллюстрирует именно то, что мы есть, есть наш мозг. То есть как только мы выводим и, или останавливаем там, реализацию каких-то функциональных э, там, моментов, то есть все. Мы, мы, мы сами, вот наша, наша личность останавливает свою Работу и свое существование, по большому счету. То есть в момент электростимуляции она просто встает на паузу. Потом она, потом, потом, снова включается плей. В случае с абсолютно как бы необратимой смертью. Это нажимается стоп. Все. И файл стирается. Но, да. Я, кстати, слышал очень любопытный аргумент. Это вот. К слову о том, что мы говорили про дискуссии о том, что верующие могут держаться за свою веру, у меня человек, который, ну, в остальном такой очень интеллигентный человек, сказал, нет, понимаешь, все эти эксперименты, они просто показывают, что остановка, сознания, нет, остановка сознания сопровождается, что любые нейрофизиологические действия, они сопровождают остановку сознания. Но здесь настолько жесткая связь, что можно. Не, вот просто сопровождает. Вот в тот момент, что когда ты, вот тот момент, когда воздействуешь электрошоком на мозг, вот это воздействие, оно просто сопровождает остановку сознания. Но это не доказывает, что это связано. Корреляция есть, а причина... Да, корреляция есть, типа не доказывает причинно-следственную связь, просто сопровождение. Вот прям точь-в-точь -точь вырисовывается, как один мой знакомый. Может быть, у нас знакомый? Нет, просто аргумент очень общий. Ну, здесь ответить на этот аргумент на самом деле несложно. Здесь вводится дополнительная сущность без всяких доказательств. То есть, предполагается, что есть какое-то сознание, не связанное с мозгом, и, мол, все действия с мозгом просто взаимодействуют на эту сущность. И вопрос, как бы, откуда вы ее взяли. То есть, получается, как бы двойная То есть, эта сущность, она ничего не объясняет и зачем-то вводится. Ну это как бы просто, ну, то, что называется прекрасным словом wishful thinking фразой английской, по-русски, ну, выдача желаемого за действительное. Получается, кроме мозга еще какая-то волшебная копия, мозга душа. Да, душа, да. Так что люди вот меня немножко удивляют, когда, даже глядя на такие эксперименты, которые, ну, вот что ты еще скажешь? Нет, нормально, просто сопровождается. Так что если человек хочет верить, он будет верить. Это как я, кстати, читал это у Нарбекова. Как, вот, э, э, я хочу верить, у э, меня не получается. Он, он, он писал следующее, немножко на другую тему, но запомнил фразу. «Э, вы знаете, если ребенок хочет какать, сколько перед ним песенки не поешь, сколько танцев не танцуй, он будет какать. Кстати, книга нарбекова это написано очень неплохо. Хотя шарлатан он, конечно жесткий, но тем не менее книжка написана очень позитивно. Ну я считаю не совсем правильно. Я вот, например, хочу поверить, но не могу. Я бы хотела то вот все mm -hmm. душу. Нет. Да. В я душу, тоже бы хотела. Я, я, я в принципе, когда сейчас читаю какие-то э, религиозные вещи или слушаю какие-то религиозных людей, я понимаю, что они живут в общем-то в довольно сладком мире, который они себе придумали. И хотя не все не все эти миры сладкие, люди создают для себя какие-то сложности там пост соблюдать. На деле, мы уже говорили в каком-то из подкастов, что очень часто это какие-то такие псевдо-сложности, которые, на самом деле, э, имеют такие условия, что их, в то довольно легко нарушать, а если не нарушать, на самом деле, это так. Ужас, не поел, зато есть вечная жизнь. Ну, вот, ну, то есть, иногда, конечно, есть, Как э, думаешь, все-таки, конечно, в этом что-то есть, я понимаю, э, Поэтому да, но вот находясь, скажем так, для меня, может быть, именно поэтому я и стал скептиком, для меня большую ценность имеет сознание объективной жизни. Например, когда я думаю про Семена Франка, которого я много читал, и который за долгое время, вот знаете, когда долго читаешь автора, тебе кажется, что то узнаешь лично, думаю, что классно было бы с ним поговорить, мне за него в какой-то момент стало очень обидно, что человек реально был, ну, таким довольно глубоким мыслителем, он оригинально мыслил все равно, как бы ты читаешь и понимаешь, что человек был действительно очень интеллигентный. Да, он ошибался, но тем не менее, а, и мне как бы немножко обидно за него, что он умер, так и не узнав, как глубоко он ошибался. Как бы, ну, как-то вот, я хотел бы, я хотел бы э, умереть, и чтобы все мои друзья и близкие знали, что я знал, что это будет, типа, окей, я не удивился. Да, до свидания, ребят, типа такого. Вот, например, вот Хитчинс, например, он как бы, я думаю, а вот Семен Франк Эх. обманывался всю жизнь. Как я хотела по поводу твоей первой мысли добавить про то, что, ну, можно себя тешить, ну, вернее, не тешить, а думать о том, что, ну, в религии есть особая прелесть, там, что, ну, это прикольно думать про от и рай, я не знаю, я просто для себя в минуты такой слабости, когда я тоже думаю о том, что, блин, почему я не верю в Бога, почему я не верю в рай, было бы легче жить, я как-то решила для себя, что религия это для слабаков, и все. Я каждый раз себе об этом напоминаю, что я не тряпка, я не буду себе придумывать какие-то иллюзии, чтобы мне было легче жить, потому что реальный мир он тоже интересен, просто он слож, ну, как это... научная картина мира ее сложнее понять, принять и в ней сложнее жить, чем в иллюзорной религиозной. И в этом есть ее прелесть. Ну я еще правда... она так красиво. Я, я, я правда в таком срезника не думал, когда я говорю о том, что Приятно, я скорее думаю, не о том, чтобы преодолевать сложности, которые, если честно, как я в таком среде никогда не смотрел, но у каждого своя перспектива. Я просто больше так теоретически, что как бы вот модель мира, которую они себе рисуют, она, конечно, имеет свои прелести. Грубо говоря, человек, который э, там толкинист, например, он себе рисует какую-то реальность, когда они ездят на, э, на все эти сборы. И ты понимаешь, что ну, это классно. Ездить. Но они же реально понимают, да, что да, они живут в реальном мире, а это вот просто да, да, да но на недельку развлечься. Ты понимаешь, что что вот, вот ты относишься примерно так же к этому. Вот я примерно так же думаю, что я уже понимаю, что это неправда. Но когда я думаю о том, что а если бы это была правда, или там, если бы я в это действительно верил, думаю, ну, в общем-то, э я понимаю, скажем так, это иногда бывает, э хотя гораздо больше э вот у меня бывает таких поползновений, типа, может создать свою религию? Просто <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> Денег таким хочется! Но на самом деле это неправда. Это э был э это, по-моему, в нашем Шерлок было, когда Шерлок пошел грабить Милвертона, и их чуть не поймали, что. Мне кажется, что реально все-таки культ создать скептику сложно будет. Это не так просто, для этого нужен определенный склад ума. Скептик, он уже очень хорошо знает, как люди думают, и он может, наверное, действительно надурить большое количество людей, что-то создать. Но мне кажется, что на самом деле от этого удовольствия не будет никакого. Ну, если хочешь много денег, то я думаю, будет удовольствие. И потом Профит не факт, будет. что получится, кстати. Вот мне кажется, что некоторые скептики переоценивают свои возможности, типа, да ладно, че нам, сейчас создам кольт. Да не, не факт. Это. Для этого может потребоваться определенная харизма, которой у скептика может просто не быть. Он просто. Потом неискренность. Многие вот эти товарищи, они все-таки поначалу особенно начинают. Я вот когда смотрю, на какой склярова, которого мы в прошлый раз обсуждали, мне, честно скажу вам, вот я все-таки склонен полагать, что он верит во все эти вещи. Но я не могу представить себя Можно честно. Можно сходить потому, там, нет, он окончить в деньги например. Делает. Он, я даже не уверен, что он делает деньги. Ну, выпустил он пару книжек. Какие там деньги? Он никакие деньги не делает. Он реально в это верит и ездит. Он он сделал очень, он создал очень романтичную историю для себя. Они ездят, они настоящие чувствуют себя исследователями. Там, на рубеже передовой науки. Да, как-то... Не, ну, по поводу создам свою религию, а скорее всего, вспоминаю Трона Хаббарда. Ну, который ну, сам, по-моему, говорил, хочешь заработать очень много денег. Но Рон Хаббард привык. при этом, а, я так понимаю, был человеком, который, в принципе, лгал постоянно. Вот есть такие люди, которые просто патологически лгут. И а человек, который патологически лжет, он, собственно говоря, и сам уже не очень понимает, где правда, а где нет. Да, нужно умение врать, и чтобы в момент вранья верить в то, что ты говоришь. Да, да, и и только потом уже, когда высказался, уже понимаешь. Рон Хаббард, эта история... Но я читал биографию его, я не знаю, насколько она прям достоверна, но она выдается за такую довольно точную биографию. Конечно, из того, что я читал, там у него жизнь была, ну, скажем так, странная, но он сам был не очень здоровым психическим человеком. Не в смысле, что он был прям больным, но он был каким-то таким все-таки ненормальным дядькой. В таком, знаете, в стиле... Вы знаете, когда на Жириновского смотрят, думаю, господи, что это за человек? То есть там показывают фильм про Жириновского, где он там что-то из поезда стрелял там по, по птицам, из ружья, в общем. там Как его телохранители там схватили какого-то человека, с которым он там в ток-шоу спорил, стали его выталкивать. Ну, ты смотришь, просто понимаешь, человек немножко в другой реальности живет, немножко ну, вот, неадекватен. просто образ. Насколько я знаю, что Жириновский, когда начинал, это был обычный мужик над ним просто. Мы ему создали такое амплуа. Тем не менее, ну, амплуа. Рон Хаббар тоже наверное, начинал, как обычно, писатель-фантаст. Ну, а к тому, что мне кажется, что он под конец жизни уже просто стал неадекватом. Вообще страшно так стать неадекватом, ты же тогда совсем одиноким становишься. А а уже неадекват. Что? А теперь у меня вопрос, а откуда тебе знать, что ты сейчас не неадекват? Я надеюсь на это. Ну что, мы благодарим наших слушателей, которые дошли до этого момента, мы также благодарим себя, что мы дошли до этого момента, уже довольно поздно, и я думаю, что на этом мы можем попрощаться с нашими слушателями, до следующей встречи. Всем до свидания. Пока. Спокойной ночи.